Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Сегодня у нас на обзоре новый инвестиционный проект для реального заработка денег в 2023 году. Инвестиционный проект под названием «Invest Merch». Сайт совершенно новый, он стартовал пару дней назад. На этом сайте мы можем реально зарабатывать деньги и выводить их на любую платежную систему.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 Друзья, также в проекте с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Сегодня я буду усиливать свои инвестиции. Инвестировать я буду 25 тысяч рублей. Прибыль через 69 часов у меня составит 112 тысяч 500 рублей. Статистика компании. У участников на данный момент 7451 человек. Проинвестировано более 12 миллионов рублей. Выплачено более 4 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров.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 Но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление, инвестировать я буду 25 тысяч рублей. Захожу я на 9 тарифный план, то есть 450% за 69 часов. Начисление прибыли каждые 10 минут. Платежную систему я выбираю пр инвестирую я 25 тысяч рублей. Прибыль через 69 часов у меня составит 112 500 рублей. А каждые 10 минут я буду получать по 271 рублю.